Всем здорово, с вами Гидро Неванс 4, и сегодня у нас реакция на новую серию Боба. Боб Веном, эпизод 10, сезон 4. Что-то у Боба одни кроссоверы в последнее время выходят с фильмами. Гоголь, Хищник, теперь Веном. И что, идеи заканчиваются. Ладно, давайте смотреть. Боб, тобой. Надо отправляться за следующим планом. Так, это реклама. Так какая-то больница или что это лаборатория Лаборатория. добро пожаловать в боб сок в который мы изучали возможности симбиоза выгодного взаимодействия организмов черепашка ниндзя серьезно в мире множество примеров такого существования. Птицы Птица и поедают паразитов из шкур крупных животных. А рыба лоцман присасывается к акулам, чтобы быстрее плавать и доедать за ними остатки. Да, про лоцманов я слышу. Удалось создать почти идеальный пример Стоп. Вот это что за изображение? Я и не пойму. какой то синее непонятное что. Это паук Венома, это паук человек паука это понятно для человека. Мы назвали его Веном. При соединении с носителем он давал невероятную способность. Возможно поднимать. Кролик до... из как удивительный мир Гамбола. 15 тонн веса, совершать прыжки на 10 метров и устойчивость к повреждениям. Но оказалось, что Веном питался жизненной силой носителя. Без него он крайне уязвим, а потому вынужден скрываться, меняя свою форму и облик. Смотри, это клон. Как же сильно он изнеможден. Видимо, Веном выпил из него все соки. Скорее отправь его мне. Отлично. Что ж, больше... И чё типа он его восстановит, что ли, если он его отправил к нему? И чего? Нам здесь делать нечего. Постой. Откуда у тебя взялась эта кружка? Схрен его знает Это Веном Почему сейчас Вот погодите Какого хрена у него шарам с другой стороны? Киноляп. Борись Не дай ему подчинить свой разум Слышишь, Боб? О. Здесь больше нет Боба Теперь мы Веном. И Боб заговорил за счет Венома. У тебя получилось взять над ним вверх, но лишь на время. Да. Чтобы победить Венома, нужен источник громкого звука. Огромный колокол, реактивная турбина или школьники спортативной колонны. Опять <с> у здесь мир было На верхнем ярусе лаборатории была часовня. Если нам повезет, она еще цела. Он еще стал, видимо, Итак, физически сильнее, Боб. Этот колокол весит 45 тонн. Его громкость достигает 130 децибел, что даже сильнее болевого порога. А звук Ау. распространяется на 50 километров. Так что Веному не уйти. А получается, если Боб держал его под контроль, зачем то он заставил... Ударить по колоколу бы сопротивлялся бы этому удару Это не очень понятно Отлично А теперь давай скорее уберемся из этого места Подпишись Или я откушу тебе голову Пожалуйста <реком> Пожалуйста <реком> Да да, конечно, сейчас с паузами не очень привычно тут снимать реакции, потому что, ну, такие правила теперь у Ютуба. Ну, в целом анимация понравилась, но вот, во-первых, вот, был кинолеп, вот, где вот шрам не с той стороны оказался на глазу. И вот за, как вот Веном позволил вообще ударить по колоку, он бы сопротивлялся их, вот, просто вот, теоретически, вот как бы так. Ну, из отсылок я вот видел только вот отсылки к Удивительный мир Гамбола. А, ну и э, черепашка-ниндзя, все. Ладно, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если не лайк, хочешь мне пропускать на видео, споя группу ВКонтакте, подписывайтесь на нас, знакомьтесь с Боб, если понравилась эта серия. И до следующего видео.